Привет! Решил записать серию видео с пошаговыми инструкциями, что нужно для того, чтобы преуспеть в MLM бизнесе. Потому что очень много приходит новичков в этот бизнес, и люди не знают пошагово, что им нужно делать, чтобы добиться результатов. Я работаю в компании ЖНС уже пятый год, и у меня получается строить этот бизнес, у меня получается зарабатывать здесь деньги. И я знаю четкий пошаговый план, что нужно делать конкретно новичку. И это видео будет э, в помощь э, другим партнерам, других компаний, потому что суть одна и та же. Итак, с чего же нужно начать? Это очень большая ошибка новичков, которые приходят в MLM бизнес и... Допускают большущую ошибку, выполняя неправильные действия. И впоследствии уходят и разочаровываются, говорят, что бизнес не работает, это не для меня и так далее. И так далее. Итак, я буду приводить все на своем примере, говорить, что я делал, с чего я начинал. Когда я пришел в MLM бизнес, я составил свой список контактов. В следующих видео я покажу, как вести этот список, как пополнять этот список. Сейчас мы поговорим о том, что, как правильно составить список контактов в базу данных, с которой нам придется работать. И вам. Чем больше база контактов, тем больше шансов, что вы привлечете людей в свой бизнес. Если у вас список контактов состоит из двух, 3 5 человек или у вас вообще нет списка, и вы думаете, где брать людей, кому предлагать бизнес, никому вокруг это не нужно и так далее. Многие допускают ошибку при составлении списка, выбирают по каким-то каким критериям людей. То ли пишут только лысых, то ли толстых, то ли больных, то ли бедных, то ли богатых. То еще. Моя первая рекомендация это... Пишите список всех подряд, не решайте за людей, будут они в вашем бизнесе или не будут. Наша первая задача, это первое упражнение, написать список людей. Вспомнить всех людей, которых вы знаете. Не тех людей, которым нужен бизнес, или кому-то нужен классный продукт для похудения, или кому-то нужен продукт для красоты. Не делайте это. Первая задача ваша, написать список контактов. Как я делал? Я взял э, в руки телефон, открыл контакты и от буквы, а, вот, от буквы А и до буквы Я всех подряд переписал их на бумагу. Сейчас я веду их, этот список можно ввести в Excel, еще лучше есть в с Список контактов, пожалуйста, он всегда под рукой, в телефоне, в планшете, в компьютере. Я в следующем видео покажу. И нужно из телефона переписать имя, фамилию человека, телефон и прописать, чем человек занимается. Всех из телефона выписать. Дальше нужно переписать всех, родственников папа, мама сестра, брат, кум, сват лучшие друзья, лучшие подруги всех-всех людей, которых вы знаете когда вы написали список 200-300 человек из теплого круга вы сделали правильно теперь по ходу в дальнейшем вы будете вспоминать остальных людей и вносить их в список дальше Попросите рекомендацию ваших папы и мамы, чтобы они выписали людей со своего телефона. Попросите, чтобы мама, папа написали людей свой список, которых они знают. И если вот вы написали в список, быстрый свой список людей, 100-200 человек, это 300, я написал 300 человек. 300 человек написал, и если вы попросите каждого человека, своего близкого, Маму, папу, чтобы они вспомнили своих знакомых, они тоже напишут, напишут по 100 человек. И представьте, какой у вас э, будет список. Ваш список сразу будет э, э, не из 100 человек состоять, а из 1000. Поэтому первое упражнение составляем в список. Берем из телефона всех, выбираем и начинаем вспоминать школьников, э, друзей по работе. Э, одноклассников и так далее и так далее есть очень много видео в интернете напишите в поиске в ютубе как составить список знакомых и вам выпадет очень много видео вы составите этот список почему очень важно составить список базу данных многие пугаются говорят я буду работать на холодном рынке я не хочу обращаться к теплым вот когда я заработаю первые деньги, тогда я обращусь к знакомому и покажу им э, ну, свой результат. Это большая ошибка. Нужно написать список. Сейчас мы не решаем за людей, будут они в нашем бизнесе или не будут. Придут они завтра к нам в бизнес или они придут послезавтра. Или может быть они через месяц придут. Я допускал ошибку, что я э, перебирал людей и на тех людей, на которых я делал ставку, те люди не пришли в бизнес. А на тех людей, о которых я и не думал, они пришли в этот бизнес. Итак, составляем базу. Пополняем ее. Каждый день желательно пополнять, чтобы... эта база контактов. Каждый день поставьте за цель 5-10 человек пополнять новыми, новыми, новыми контактами. В следующих видео я покажу, где брать людей, как с ними познакомиться, как их внести в базу данных, в список контактов. И с этой базой покажу, как дальше работать. Но на первом этапе, вот послушайте меня, это большущая ошибка новичков. Они не могут составить список своих знакомых, список контактов. И под этим видео, когда вы посмотрите это видео, Напишите комментарии, сколько у вас список контактов получился. 100 человек, 200, 300, 500. Я знаю, что человек в возрасте 20, 30, 40 лет. Если он хорошо подумает, поработает над этим упражнением, он может написать 2000 знакомых. Это тех людей, с которыми он в течение своей жизни контактировал. И вам нужно просто поработать, поискать, подумать и вспомнить всех людей, Взять фотографии, альбомы, э, вспомнить всех-всех-всех. Я вам скину ссылочку, как составить список контактов, других людей, которые авторы показывают, как вспомнить, э, где найти людей и так далее. Вы разберетесь. Первое упражнение. Составьте правильный список. Не решайте за людей. Желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. И дальше я буду писать, записывать, видео, давать пошаговую инструкцию, как вы можете выйти в первый месяц в бизнесе, MLM бизнесе, 1000 долларов в первый месяц, и как можно заработать в нашем бизнесе за год 30-35-50 тысяч долларов в течение первого года. Просто выполняйте пошагово все инструкции, и все у вас гарантированно получится. Желаю вам удачи. Пока-пока.